Поводом сегодняшней встречи главы Чечни с руководством республиканского МВД, прокурорами и председателем Верховного суда, послужило решение, которое накануне вынес суд присяженных из-за халатного отношения и некомпетентности людей, заседающих в суде присяженных, на свободе оказалась целая банда преступников, заявил Рамзан Кадыров.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 Эба, Халхатс, Дон, Серпенсловский Дон, Нахуй, Морс, Форши, Дон, Эра, Дэх, Дон, мы можем вопрос я по данным уголовного дела, 13 марта 2012 года группа из пяти человек решила нажиться путем разбоя. Дом для ограбления был примечен давно. Жертвами преступной банды должна была стать семья Юсуповых, которые приходили с родственниками жены Абухаджива, одного из участников группы. Взяв оружие, ночью они выехали в заводской район. Тогда их машину без знаков решили остановить сотрудники ДПС. Когда преступники на требования инспектора не отреагировали, началось преследование. Банду загнали в тупик. В ходе развязавшейся перестрелки погиб один из преступников и мирный житель, который случайно оказался в районе событий. В итоге удалось задержать троих – Баканьева, Абдурахманова и Акаева. После они и сами признаются содеянным. Однако присяжные заседатели оправдали двоих. Кадыров намерен обратиться в федеральный центр с просьбой о запрете деятельности суда присяжных на территории Чечни.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 и сейчас нельзя приступить к президенту, потому что он запись видео дал. на месте преступления, преступление Судебный процесс длился более пяти месяцев. Группа обвиняла сразу по нескольким статьям. Самые тяжкие из которых – бандитизм, незаконное ношение, хранение, сбыт оружия, разбой и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В общей сложности за такой список статей им грозили немалые сроки – от 20 до пожизненного. Глава республики недоумевает, чем руководствовались присяженные при вынесении оправдательного вердикта людям, посягавшим на жизнь стражей порядка. Бабин, бы, ну, работник УГБД, подчеркнувшись в что все Что война, что просто делал, да, чтобы по закону наказали, да, дело честным, да, чем Если есть доказательства, то надо доказать, что каждый может, что человек виновен, за это он должен сидеть в тюрьме. Да, да. Оправдать бинго, что я чую именно газ из законного хранения оружия, да. Они по, по, по другим уголовным делам тоже проходят. Надо посмотреть, да, компетентность вашей, да. Заявление, да. уже поступил или присяжные, что на одного. Да. Глава чиновни подчеркивает, злоумышленники должны быть наказаны по всей строгости закона, а не разгуливать на свободе. К тому же подобные преступления в регионе явление редкое. Коррупцы, террористическая направленность, до что, до он, дела что он, на, наверное, выросли руки, и теперь так он, вот она, вот сидят, он, вот единственный, грабежи не было случаев, выявить не до он, и адовил, и так групп холдингированный. Вышли, вышли, и выбили железный И там вот цельцева, и наши Он ещ ⁇ один, это был, что это, это был, это был, был, к нечто любой преступник по себе. но что, незаконный бы что-то перейти на уж едсель. это да, самодельный да, увы, хлебное что не что что бандитизм, терроризм, экстремизм, да, он, коррупция, Божья ромашка, Впрочем, решение Верховного Суда Республики, вынесенное на основании вердикта присяжного заседателей, может быть обжаловано. Закон позволяет это сделать как прокурору, так и адвокату. Ясмина Гацаева, Ибрагим Налаев. При поддержке пресс-службы главы Республики. Новости.